здравствуйте друзья здравствуйте мои дорогие подписчики с вами надежда соколова я рада видеть вас в проекте полезная привычка за 21 день делаем утреннюю зарядку 5 плюс 5 1 7 первая неделя проекта позади благодарю вас за комментарии отзывы вопросы если вы выходили на зарядку каждый день то поздравляю вас с маленькой первой победой над собой Сегодня выполним зарядку, которая поможет нам проснуться и даст заряд энергии на целый день. Делаем вдох, делаем выдох. Наклоняем голову вправо, влево. Тянем ухо к плечу. Оставим голову вправо и нажимаем ладонью на висок. Прижимаем в другую сторону нашу голову, ухом тянемся к плечу. И теперь поднимаем, опускаем плечи. Даем возможность проснуться нашим суставам, нашим плечевым суставам. Оставьте плечи вверху, почувствуйте, как вам некомфортно и расслабьте плечи. Теперь отведите плечи назад, соберите вперед. Теперь соберите руки и потянитесь ими вперед. Отведите плечи назад берите за ягодицами помните мягкие колени и подтянутый живот разверните корпус расслабьте его переведите руки на уровень груди и продолжайте разворот корпуса вот теперь мы на вот теперь мы на развороте будем выпрямлять руки в сторону сводить слегка лопатки выдох на развороте в центре вдох и почувствуйте, как вы вдыхаете полным грудью. Наслаждайтесь ощущением легкости. Теперь опускайте руки на бедра и поворачивайте таз. Даем возможность проснуться нашим дозабедренным суставом и области поясницы. В другую сторону вращения. Остановили, сделали вдох, выдох, переводим руки на уровень, локти на уровень талии и начинаем идти на месте. С пятки на носок перекат, корпус чуть-чуть вперед, таз чуть-чуть назад, живот подобрать, ягодицы работают, низ спины работают, включаем в работу нашу кардиореспираторную систему, чувствуем, как учащается наше дыхание. Снова голова вправо-влево. Растягиваем шею. Последний раз также тянемся ухом к плечу и помогаем себе рукой. Усиливаем растяжку. Противоположное плечо тяните вниз. Меняйте сторону, другой рукой потяните ухо. Плечу, возвращаемся и работают плечи плечи вверх, плечи вниз прислушайтесь к тому как работают ваши лопатки сведите плечи, отведите назад продолжаем также. поднимем плечи вверх вниз снова хорошенечко, хорошенечко разгреваем область, грудной отдел и плечевой пояс Плечи вперед-назад. Хорошо. Теперь переведите кисть к плечу и тянемся в сторону. Тянемся за рукой. На выдохе. И задержали положение. Не заваливаемся вниз на бок. Другая сторона также. Кисть к плечу и тянемся рукой в сторону. Остановились, удержали положение. Опустили руку вниз, развернули корпус и вернули кисти на уровень груди. На развороте выпрямили руки. И другая сторона также. Одна сторона, другая сторона. Еще разочек и опустили руки на бедра и снова вращаем таз медленно спокойно в другую сторону и потянулись руками вверх сбросили себя вниз шею плечи расслабили покачались из стороны в сторону поднимаемся вверх и я уверена вы не заметили как пробежали первые пять минут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 можно побежать чуть-чуть быстрее сделаем шаг и перейдем вправо влево добавим работу плечи включаем в работу тянем ноги растягиваем мышцы бедер а теперь начинаем тянуться отрываем по очереди правую левую пятку у нас с вами открытый шаг и с добавлением руки тянемся в сторону и чувствуем, как у нас работают наши боковые косые мышцы. Уведем ногу назад, перейдем в заклёст. Движение спокойное. Руки как будто бы держат лыжные палки. Перейдем следующее упражнение. Переход в неап колено вверх руки вокруг колена вот здесь будьте внимательны если чувствуете, что вам тяжело не поднимайте колено очень высоко. снова перешли в захлёст как будто скользим и еще получайте удовольствие от движения, почувствуйте свое тело каждую клеточку своего тела колено вверх корпус чуть-чуть будет впереди, Контролируйте, пожалуйста, стопу. Пятка не должна пружинить, иначе вы перегрузите вашу икроножную мышцу. Снова переход в захлёст. Можно работать чуть-чуть медленнее, если для вас это быстрый темп. Переходим на открытый шаг. Тянемся рукой в сторону. Снова работают косые мышцы. Переходим в приставной шаг. Добавим плечи. Добавьте себе настроение. Почувствуйте, как ваше тело наполняется энергией. И снова захлест. Опорная нога полностью стоит на стопа стоит на полу. Не обкали наверх. Я уверена, что у вас все хорошо получается. Снова захлест. Переходим на открытый шаг. Начинаем успокаивать наше дыхание, уменьшаем амплитуду, убираем руки, работая только плечи, шаг еще меньше и медленнее, спокойнее. Переход вправо, влево. Нога прямая на пятки. Слегка корпус разворачиваем в прямой наверное. Задержали это положение. Руки можно перевести за ягодицу. Удержим растяжку. Перейдем в выпад. Удержим растяжку. Раз, разворот в другую сторону. Тянем носок к колену. Опорная нога согнута. Ягодицы отвести назад. Переходим в выпад. Растягиваем икроножную мышцу, отводим плечи назад, растягиваем мышцы груди. Возвращаемся вверх, делаем вдох, делаем выдох. Я уверена, что вы не заметили, как пробежали наши с вами 10 минут. И на сегодня это все. Выполняйте зарядку, ставьте ваши лайки, пишите комментарии к этому видео и получайте в подарок книжку-дневник «Полезная привычка за 21 день».